Вот такая у меня посылка. Это для велосипеда летнего. Не зимний. Так, тут так, как бы не проколол. Тут багажник. Короче, передний и задний. Достаю. Короче, в одну посылку запихали сразу две вещи тут. Довольно. Так. Пожалуйста. Это багажник? Чем это напоминает гитару? А вот здесь, если я не ошибаюсь, добавит, должна быть сумка багажник, древняя. Так, мне кажется, это не она. Я не что заказал. Так. вот ну, такая передняя сумка. что для телефона. Еще что-то можно ложить. Ну, очень маленькая. Честно говоря, я думаю, что будет намного больше, но она стоит на типа. тебе там ссылка в описании будет это для телефона я честно говоря думал будет намного больше, ладно пригодится так, вот он упакован очень классно пупыр, много пупырки очень много дошел только до пупырки так, я ее раздостал что, что у нас? Сам багажник, кстати, довольно легкий. Предыдущие у меня были какие-то более весистые. Тут у нас крепеж. Не знаю, есть ли у нас прокладки. Надо сейчас Катафотка. Да, я потом вставлю. Так, что у нас До Ду, Две дуги по бокам. Но они в основном для того, чтобы багажник, когда сумку в багажник цепляешь, чтобы она держалась. Так, что мы еще имеем? Так, ну эти. застежки, не знаю, как называется, чтобы крепить. Так, сумку. Ну что подано? Не сумка, это багажник. Как положишь, можно его сдвинуть. Ну я так начал подбирать. Держатели, держатели, все легкое, алюминиевая. Набор ключей, все, все, что мы имеем. Всё. Сейчас я сумку повешу, а потом приступим к багажнику. Вот ещё. А у нас вот еще. Вот точно. Разные прокладки, болты, гайки, все имеется. Вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Довольно крепко.